Но для того, чтобы на эту волну подняться, у вас должны быть инструменты и должны быть правильные правильные вещи, правильные инструменты для того, чтобы эту волну оседлать. В любом случае, та информация, которую вы сможете получить на нашем сайте, вы сможете потом зарегистрироваться, нажмите обязательно на кнопочку «Вход». Там вы сможете пройти такую короткую регистрацию и узнать подробно о том, как работает наше приложение, как система сегодня может вам дать заряженных кандидатов, потенциальных партнеров в ваш бизнес, соблюдать принципы максимальной дупликации, чтобы все было просто, нажал на кнопку «Получил кандидатов». Мобильное приложение это то, что сегодня может быть связью между вашим смартфоном и вашим потенци... то есть вашим кандидатом и вашим смартфоном. Наше приложение это то, что их связывает. Будущее за мобильностью. Этот бизнес должен быть в мобильном телефоне. Все должно управляться оттуда.